Сегодня хочу сделать обзор на квадроцикл BRP570, самый дешевый квадроцикл из линейки BRP, двухместный с электроусилителем. На данный момент это бэушный квадроцикл, он 2018 года, пробег 2300 километров, 120 часов на работу. Он 2018 года, посмотрим какие за два года что с ним происходило, расскажу какие поломки по нему были. Ну и так в целом общее просто по технике свое впечатление. Так, у него пробег 2345 километров. Это время. И общая наработка часов 134 часа 23 минуты. То есть, в принципе, для... И это квадрик 8 2018 -го года. Сидение пассажирское присутствует руль с электроусилителем. Ну, в принципе В принципе все. Нету ни расширителей, нет, это базовая комплектация, какая идет самая минимальная. В таком виде он идет. Розничная рекомендованная цена 11, 11 с копейками Америки. органа управления все как обычно тормоз общий свет заводить переключение режимов электроусилителя ну и подключение полного привода приборка самая простая в принципе все ключ тоже ключ простой не чипованный просто железный ключ так в целом квадрик за два года делалось 2 ТО одно ТО на 10 часах после первой ТО обкатки Второе ТО на 100 часах замена масла двигатели и замена масла в редукторах и в коробке ну и плюс регулярно его шприцовали каждые 50 километров условно и, все, и ремень продували пару раз вот такая машинка. в принципе за два года можно сказать ему ничего не делали просто катались Масло чистенькое, в уровне, все как полагается. Так что, даже... В принципе в этом квадрике все базовая комплектация. А так как он с салона, салона его забрали, на него ничего не доставляли. Это полностью то, что есть, нету ни лебедки, нету, нету ни защиты. Фары, фары родные, тормоза, один ключ И все, в принципе Редуктор сухой Шрузы Была одна поломка незначительная Это мешок намотала на пыльники И пыльники порвались Тут Пыльники поставили другие, неоригинальные Даже фаркоп Фаркопа тоже нету бардачок маленький, багажный отсек есть здесь тоже катались царапинки по пластику если видно кузнечик так пластик в принципе все остальное целое, здесь целый только чуть-чуть местами если видно Желтоватое такое это придавили где-то к чему-то, уперлись Спереди так же самое, все, все родное все целенько. Амортизаторы целый. радиатор Спереди базовая, такая идет пластмассовая защитка Это квадрик, у которого пробег 2300 Резина чуть-чуть, уже есть износ небольшой Ну, процентов 30, но уже стернулся Тоже с этой стороны тоже пластик весь целый. Чуть-чуть видно, что катались где-то по камням, зацеплялись. Все. Вариатор мы разбирали один раз, продували два раза, только пыль. В принципе все все родное Аккумулятор родной, ничего не кручено Ничего не снимали Клипсы все на месте Фильтр Фильтр чистый давайте заведем, послушайте как работает двигатель. Ждем пока бензонасос отработает и заводим. Ну, моторчик работает ровно, тихонько, без, в принципе, 570-ка такой, приемистый, приемистый, экономный квадрик, начальный уровня. хороший для проката, или просто для покататься с детьми, ну, у него мощность 40, 43 лошадки получается, да, 43, резина штатная, Кому интересно, сейчас скажу точно. Корзила 25, 8, 12 радиус. Она разноширокая. Спереди 12, 25, 8, 12 а сзади у нас 25, 11, 12. Чуть-чуть шире. Передняя чуть-чуть уже идет. органы управления у нас. Это полный привод. Переключение паркинг. Это у нас задняя, нейтральная, H, так как драйв, и L это пониженная. Относительно очень приемный, при, приемистый, экономичный, мягенький. Кто думает думаете, покупать смело, покупайте и, не, и ничем не пожалеете. Хорошо. До встречи.